Всем привет, мои дорогие друзья! С вами по-прежнему я, Саша, и сегодня мы вместе с вами будем играть в такую игру, которая называется World War Z. Ну что, ребята, поехали! Так, ребята, как вы помните, в прошлой серии мы с вами остановились на том, как мы с вами... Ähm, ...прошли Иерусалим, если это так можно назвать. Вот сколько я посмотрел... Еще никто не прошел вот эту вот последнюю в Иерусалиме. Я буду играть не в сети. Третий эпизод Москва. Знак Свыше. Желаемый персонаж Оксана. Угу, да. Вот, потому что остальные мне <coughs> не очень нравятся. Вот. В принципе, мы готовы. Поехали, ребят. О, пошли звуки! Пошли звуки! все. Oh, yes, Вау! Красота какая! Просто треш! Прям... Вау! Очень прикольно! Мне прям безумно нравится! Епта! Так, я с этого, с Ака... Так, ну-ка, легли We have to help. Нифига, они тут Пришли такие Опа я, конечно, так делаю. Пошли отсюда все! Что такое? Что? Ну-ка. Легли все быстро. А где крипер-то этот? А, пф, вот он этот гаденыш. On, Восполним боезапасы, пожалуйста, дайте мне какое-нибудь нормальное оружие, ПЛС. Тут нет оружия? Вы издеваетесь. <音声><音声><音声> а Пошли отсюда, ну-ка все! Там. ща там газ пройдет этот о помогите хелп спасибо заткнись уже задолбала ради нам нужно сюда Вообще, по-моему, оружия нет. Это зараза, не подходите. Мы собрались, давай. Ворк. Я не понимаю, нам что, типа, здесь оружие не дадут, что ли? Почему я должен ходить с САКа, если мне это оружие вообще не нравится, типа? Reloading. Так, продолжаем наш хэштег пуля в очко. Так, ну-ка. А реально, ведь продолжается хэштег. Тут одни боезапасы. Тут, кажется, они все забрали. Где все оружие? Пошли! камон. Пошла нахер! Что он? Опа! Ну-ка. Опять там какая-то хрень. Ловца. Убили мы сами. Таран. О, спасибо. Пошли. Старуха. Это я в зеркало посмотрел. Тут есть. Смотрите. запа, Бля, какая-то двустволка. <смех> Снайперская винтовка. Как ее пользоваться? Ой, нет. Автомат был лучше. Автомат... Автомат классный. Легли все быстро. Троинг мы вспомним боезапас. Давайте выйдем посмотрим на Россию снежную. Я <свист> <свист> <свист> <свист> его вообще не заметил Там Кремль Интересно, мы туда попадем сегодня, нет? Ну, в, см в смысле Не сегодня, а вообще Тут оказывается, смотрите-ка Давай-ка пополним запас У! Бабулечка, слушай-ка Ты, по-моему, не полностью разложилась Твою мать, вот стерва а? Собака Аптечка, смотрите-ка, тут есть аптечка Аптечка уже есть, кому-нибудь надо? Нет, никому не надо, отлично Пошли Ой, что я сделал? Моя, люблю, обожаю тебя, моя красотка. Вообще в слепую стреляю. Я вообще хэды делаю, нет? Давайте, братья мои, давайте! Можем взять револьвер, кстати. Нет, наш сглушитель. Наш с глушаком он будет лучше. Так, на всякий возьмем This бензопилу. Это вроде бы все, что мы можем взять. Так, тут мы сами не пройдем. Ну, значит, нам туда. На всякий. О, тут зомби-гимнастикой занимается. Sensors must be picking up Zeke. We've got to shut them down. Давай, давай, до конца. Ну ёпта, давай, давай, давай. Вы чё полезли-то? Куда пошли? Пацаны, подождите, у меня боезапас закончился. Еще возьмем. Давайте. Штурмовой дробовик! Ты как работаешь? Ой! И у него пуль мало. Пошел он. К черту. Ви-ой! Ами, какая-то винтовка <coughs> на винтовке, они какие-то херовые здесь. К сожалению. Пошел нафиг! Да ладно, с ними вы, я думаю, справитесь. А чё мы не по-русски говорим-то? Мы ж, типа, в России. Там крикун. Пока он там, это никогда не закончится. Ай! Сука! Ай, помогите! Help me! Где эти, блин, ходят? Опа, пацаны! Нифига вас тут! Ай, ай, ай! Пошли, пошла! Четыре, давай! сергей где сергей где сергей сергей держи да. и ивану ивану тоже надо где ты иван держи иван почему типичные имена Давай, пожалуйста, скажи, что это ты. No Пулемет! <No reason. пулемёт> вот это уже нам подходит. А, помогите, пацаны, просто... Да нам. <звук> как могу просто валим из этого музея нахер? А, кстати, а где трупы зомби? Не, серьезно, почему мы разговариваем по-английски, если мы из России? Ну это же исконно-русские имена. Ну, как не исконно русские? а. Ну, русские имена, короче, мы, мы же из России, почему мы не говорим по-русски? привет, красотка. она тоже русская. Прикиньте. Надо Тимура излечить. Нет. А то он вообще подождите, я Тимура. Подготовьте оборону. Ок. Сейчас все будет. Говно какой-то не намет, Что здесь? А что значит штурмовой корабль? Сейчас проверим. Вау, он лучше ПП. Прям вообще у вас нет пробивного заряда. Еще один миномет. Это очень хорошо. Тут еще что-то было. Авто турель. Мы готовы. Я там скопляться эти зомбари в вот этой стенке подождем давай вы что меня здесь оставите пидоры э, пошли отсюда все Очки. А! Эпш! Помогите, помогите! Мне дауны тупые. Сука, пиздец. Где они? Пошли вон, пошли вон. Надо спасти Светлану, Светлана, Светлана, давай живи. Ольга, ты тоже там, не помирай, пожалуйста. Да, да дауны, где вы ходите? Пипец, да. просто дебилы. Пока есть шанс, пока есть шанс, пока есть шанс. Это автотурель нам еще как. Нужна! Пошли вон отсюда все! Так вот откуда вы пошли, дауны! Пошел вон! пта, ч это туплю, У меня же есть. Вот это. Я их слышу Удачи Lord, Сука Блядь, пацаны, давайте без меня там это Мне восполнить срочно надо Срочно, срочно, срочно Я, пацаны, я иду. Их там слишком много, капец. А ну пошли. Спасай Светлану. Как могу, как могу, как могу. Светлана, давай, держись, красотка. Опять ой, ты. Прям по-русски сказали бумажков. Светлана, it's over. Okay? Yes. I'm I'm вот видишь, все хорошо. Прям по-русски все капец. О, магак. Прям реально по-русски. Ну, как бы надежда умирает последний. Да, да! Ура! Получилось! Мы с вами прошли. А, первую часть это Москва, ёпта Россия, Россия, матушка. Просто, знаете, вот так сделать поклон, и вот это вот. Зарусь, Усрусь, просто на перфекто. Мне безумно понравилась эта часть. Теперь это самая моя любимая часть в этой игре. Серьезно, ёпта. Вот этот вот прям, вот это вот третий эпизод, вот весь. Потому что это, это, это Россия, это Россия матушка. Господи, ёпта. Просто капец. Я в шоке, честно говоря. Серьезно. Очень понравилось. Да. А, а, так. 30. Что-то там мне дали. Штурмовой карабин. И припасы дали. А, отлично. Просто. Я думаю, то, что вам понравилось эта серия. Поэтому, ребят, обязательно подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Ну а с вами был я, Сашари. Всем удачи. Всем пока.